Уже на следующей неделе нас ожидает небольшое, но ожидаемое многими игроками обновление. Во второй половине января долину вновь посетят Вороны. Все нововведения и балансные изменения, описанные в рамках этой новости, не являются финальными и могут быть изменены перед их вводом в игру или же вовсе не попасть в нее. Дорога Воронов. Заранее отметим, что события не добавят каких-либо новых деталей в игру, но на этот раз вы сможете произвести все детали и косметические предметы кнехтов и воронов, которые до сих пор являются эксклюзивными и не производятся на других станках. Производство, как и раньше, будет происходить с использованием ресурсов деталей и таллеров, специальной временной валюты. Талеры можно будет получить несколькими способами, о которых мы расскажем с выходом обновления. Не обойдется и без дополнительных приятных моментов. Вы сможете произвести уже улучшенные версии деталей воронов и кнехтов, а также некоторые другие уже улучшенные детали. Балансные изменения. Дробовик-очаг. Оптимальную дальность планируется снизить с 40 до 30 метров. Комментарии разработчиков. Очаг как орудие ближнего боя показывает слишком высокую эффективность на более длинной дистанции. Справка сохранит мощь дробовика в ближнем бою, но позволит другим орудиям справляться с ним на расстоянии. Мелкокалиберная пушка медиана урон планируется увеличить на 7%. Комментарий разработчиков. По статистике пушки не хватало небольшого увеличения урона, чтобы точными выстрелами уничтожать больше важных деталей на бронемобилях врагов. Пушка-обвинитель 76. Взрывной урон планируется увеличить на 6%. Ракетница-гнездо. Взрывной урон планируется увеличить на 25%. Комментарий разработчиков. И гнезду и обвинителю не хватало взрывного урона, что сказывалось на их эффективности в бою. Обвинителю не хватало совсем немного, в то время как гнезду требовались более радикальные изменения. Гранатомет-дробитель. Разброс от каждого выстрела будет ниже на 15%. Комментарий разработчиков. Для стабильной реализации перка уникальной особенности гранатомета. Игрокам часто не хватало кучности стрельбы. Правка поможет эффективнее пользоваться бонусом и наносить больше урона. Гранатомет X55 Impulse. Скорость полета снаряда планируется увеличить на 33%. Комментарии разработчиков. Изменение упростит бой на средней дистанции и стрельбу по движущимся целям. Ракетница Йокой. Бонус к взрывному урону от уникальной особенности планируется увеличить с 40% до 50%. Комментарии разработчиков. Йока необычное орудие, эффективность которого во многом зависит от использования его перка. Мы повышаем бонус к взрывному урону, чтобы правильное использование ракетницы было более выгодным для игроков. Дробовик Гремлин. Длительность действия бонуса от уникальной особенности планируется увеличить с 5 до 8 сек. Комментарии разработчиков. Ранее было довольно непросто реализовать перк орудия сразу после тарана. Увеличение времени его действия позволит нанести больше урона или успеть скорректировать положение машины для дальнейшей стрельбы. Дробовик Фафнир. Урон планируется увеличить на 5%. Бонус от уникальной особенности будет снижать разброс вплоть до 40%, вместо 30% ранее. Комментарии разработчиков. Фафнир относительно других эпических дробовиков показывал недостаточную эффективность. Небольшое увеличение урона и повышенная точность за счет перк позволит быстрее отстреливать орудия и другие важные детали с машины врага. Автопушка Смерч. Прочность планируется увеличить с 535 до 661 единиц. Массу планируется увеличить с 510 до 729 килограммов. Комментарий разработчиков. Смерч стал прочнее, и теперь он готов к более агрессивной игре. Отдельно отметим, что дуплет Скорпионов теперь не сможет уничтожить автопушку. Автопушка АП-80 Штиль взрывной урон планируется увеличить на 9%. Комментарий разработчиков. Мы учли ваше сообщение о нехватке урона у Штиля. Оценили показатели статистики после обновления 0,13. И теперь немного увеличиваем этот параметр. Арбалет и глобрюх теперь задержка между выстрелами будет на 30% короче. Комментарий разработчиков.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 Ранее у дробовика была увеличенная физическая модель, которая не совпадала с визуальной моделью. Теперь попасть по нему будет сложнее, что положительно скажется на его выживаемости. А приятным бонусом будет возможность еще лучше забронировать его конструкционными деталями. Дробовик Парсер. Время перезарядки планируется увеличить с 2,6 до 2,8 секунд. Время до полной зарядки выстрела планируется увеличить с 1 до 1,5 секунд. Время удержания полного заряда до автоматического выстрела планируется снизить с 2 до 1,5 секунд. Комментарии разработчиков. Дробовик до сих пор показывает завышенную эффективность. Правки должны снизить слишком высокий ДПС урон в секунду оружия, что особенно заметно при стрельбе в заряженном режиме. Еще раз напомним, что все перечисленные правки не являются финальными и еще могут измениться до выхода обновления.